И это апрельский выпуск распаковки под номером 6. Сегодня в видео у нас 4 посылки с сайта AliExpress. Также я использовал кэшбэк от Letyshops и вам советую тоже его использовать. Давайте начинать. Ну что ж. Раз уж у меня до сих пор нет красивого ножа, будем использовать вот эти обычные ножницы. И, я думаю, приступим. Так, у нас здесь 106 рублей. Желтенькая посылочка. Я их открываю также В первый раз вижу, как и вы. И у нас здесь что? Ну, я правда знаю, что там. Я все-таки знаю, что мне должно приходить. Но я этот товар не видел. Вот в чем вопрос. Итак, это у нас чехол на Meizu M2 Mini. Он, ну, такой пластиковый. Чё уж, греха таить. Типа, но вроде как, все хорошо. Ну, здесь небольшие заусенцы, но ладно. А так, он, впрочем, очень даже хорош. А, ну, я думаю, пойдем тогда вот так, на увеличение, да? 107 рублей. В принципе, не намного и больше. Поэтому, да. А, у нас здесь что? У нас здесь у нас здесь, ну-ка давай быстренько открывайся, так, у нас здесь вот что, в общем-то это чистилка для фотоаппарата, то есть по факту это такие щеточки типа, их здесь 6 штук, а, ну я вам их показать не смогу, потому что они герметичные упаковки, то есть вот она прощупывается, вот она, вот она, вот такая вот я, может быть, фотографию вам потом Как-нибудь покажу, как она выглядит Прикреплю, к к видео Но это тоже не факт то есть, Вот так вот они выглядят у нас э -э -э Вот так вот они должны выглядеть Вот Вот они И поехали дальше Достаточно большая посылка Но всего 182 рубля То есть 182 это, по сути, тоже ничтожно мало Итак мы ее открываем что у нас здесь что у нас что это такое спросите вы а это у нас держатель для пакетов то есть ну как вот указано здесь да он у нас должен держать пакеты то есть сейчас мы проверим на целостность так это целое все здесь вроде тоже целое а, так как я понимаю Это должно работать Как-то Как-то должно работать Начнем с того а, Итак, в общем У нас вставляются вот сюда, наверное, пакеты а Ручки, как бы не ручки Ну, в общем, вы меня поняли Потом вот так вот защелкивается Достаточно крепкие защелки У нас здесь Прям вот я крепкие Потом у нас Вот так вот вся эта беда выглядит в сборе то есть у нас ручки прикрепляются вот в эти дырочки с пазами. Потом вот так вот прицепляется на стол, на различную поверхность, на дверку, если быть точным. И у нас здесь вот так вот защелка, чтобы в закрытом состоянии она держалась, то есть как есть. Либо же в открытом мы сюда можем постелить пакет и кидать мусор, чтобы было легко, используя вот эту вот гадость. И у нас самая большая и дорогая посылка. 549 рублей. Давайте ее посмотрим. Только открывать мы ее будем аккуратно. То есть, нам ее нужно максимально красивой оставить. Максимально красивой. Ведь это подарок. И он должен будет, собственно, подариться. Так. На камеру это делать. Как вы любите, по ссылке открываются в видео. Свет я добавил, если кто-то возмущался. А я знаю, что кто-то возмущался. Один хейтер. По-другому тебя никак не назвать. Извини. В общем-то, вот блин, молодец, он запокопал, конечно. Все. здесь мы скотч отрежем. Я думаю, вы уже увидели вчера, но все равно, ладно. То есть, окей. Сейчас вытащим. Давай аккуратненько, аккуратненько. Ух тыж, прям в коробке вообще, то есть прям с фирменной все дела. Даймонд пейтинг, стразы. И да, это очередная картина с стразами. Но в этот раз картина сделана была на заказ, то есть, ну, блин, коробка такая. Порвалось немного. Надо чуть лучше упаковывать. У нас здесь В картину. У нас завернуто все остальное нужное для приготовления, собственно, картины, назовем это так. Картина у нас вот такая. Это хоризонтемы, которые фотографировал я. То есть вот у нас видите, да? Много, очень много одинаковых цветов. Я не знаю, как это будет выглядеть, то есть будет достаточно много, но картина должна будет выглядеть вот так, вот так, чтобы меньше отсвечивала. Вот здесь вот будет оригинал фотографии. Опять же у нас инструменты для наклейки, вот так вот они у нас выглядят, но здесь, по-моему, немного другие, в прошлый раз были хуже, что ли? Ну ладно. И сама картина, то есть она опять же заклеена самоклеющейся слоем, именно чтобы приклеивать кристаллики даймонды. Я сейчас попробую это сам посмотреть на свет, потом попробую вам это показать. Хорошо. На свет не очень получается посмотреть, потому что достаточно плотная бумага сверху. Это не прошлый раз, но мы можем аккуратненько клеить и посмотреть. Я думаю... Нет, и бумага здесь, знаете, тоже очень-очень-очень хорошо приклеена. Вот с этого края не, не очень. Эм, ну, в общем-то, как-то вот так вот это будет все выглядеть. То есть. Вот они у нас буковки. По ним надо будет доклеивать кристаллики. Но картинку я вам оригинал фотографию покажу. Так что вы будете представление иметь. И по сути у нас все. То есть. У нас не так много было посылок в апрельском выпуске, но по факту это даже не апрельские посылки, это остаток с марта, если быть честными. Но я думаю, вам это принесло удовольствие и давайте будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и жду от вас комментариев, что исправить, что добавить. Всем спасибо, всем пока! Пока.